Привет, друзья! Сегодня мы, наконец-то, распакуем, я надеюсь, проект 3 к 1 Для этого есть все предпосылки Вышла в интернете очень интересная машина Это BMW E36 Хитовая, попсовая, супер популярная даже сегодня машина Я вот помню, это был во время, ну просто мега мегаэксплозив За этими машинами охотились и перекупщики, и клиенты-покупатели то есть, именно вот с этим мотором, 2.5, он дизельный, конечно, трактор, да, но э, неплохо она едет, если в, ну, в нормальном состоянии мотор находится. Потому что кузов небольшой, легкий довольно-таки, и справляется с этой массой на ура. Так вот, лет, может быть, не 10, лет 7 назад такая машина, выставленная в интернет, улетала просто за, не то что за один день, а за один час. За ними Бегали и перекупщики, чтобы купить и продать И клиенты, потому что на нее маленькая страховка Она зарекомендовала неплохо В особенности ТДС двигатель Это у нас ТДС, скорее всего А вот ТДС, он ну, вообще прямо с руками отрывали Если в день ты выставлял 10 таких машин Все 10 забирали Без привлечения, сметали их Хашим Хашим Пачи, Хашим, Пачи вот. Брат у нас сегодня на учебе Он ходит в вечернюю школу там для того, чтобы получить диплом предпринимателя и вот, и сам мне помогает мой старый товарищ поедем, посмотрим машину уже вот доезжаем, да? 30, 39 километров осталось mm -hmm. до местного значения реально, если продавец не обманул Говорит, что все нормально, все в порядке, никаких проблем, только там, то ли потолок у машины обвис, то ли какой-то уплотнитель протекает. Это, это абсолютно не важно, потому что цена 600 евро, а, а если эту машину полностью привести в порядок, как полировать, вымыть, поставить на кожный салон, хорошие диски, она 2500 улетает без разговора. То есть, как бы, даже мы не раздумывали ехать или нет. Точнее раздумали но там буквально пару минут. Потом брат меня убедил в том, что на самом деле это сильный вариант. Надо посмотреть. Опять-таки, если э, все, что говорит продавец, правда. У машины есть техосмотр до августа этого года. Новый он не хочет проводить, что в принципе сомнительно, конечно. Но с другой стороны, за, за эту цену кто будет заморачиваться, еще техосмотр делать. Если машина достойная, то это будет супер интересный проект, потому что именно эта модель, она легко продается прокачивать. Тюнинг можно править, да, если он а? То, тюнинг? можно править на нее На старую колу супер. Вот супер, говорит Бывают такие машины, которые очень легко прокачиваются Бывают, которые не прокачиваются вообще Попробуйте прокачать, например, Peugeot Нет, здесь прокачивается Peugeot 407 Что с ней сделаешь? Хотя это, в принципе, самая Ну, не самая, может а Одна из самых неудачных машин в Peugeot ну, Есть такие машины, которые вообще не тюнингуются Вот это вот, например, Peugeot Что с ним сделаешь? Вообще ничего. Ауди, ауди понятно. А вот эти старые машины, это это даже, можно сказать, корч. Да, может быть корч. Ну, почти корч, короче. Из них, да хотя бы хотя почти это реальный корч. Если она будет живая по кузову, по мотору, по ходовой, даже ходовая меня не интересует. Главное, мотор и кузов. Потому что вкладываться в них, деньги туда вбивать, это не окупится просто-напросто. А если машина живая, это будет и проект, и просто возможность заработать денег. Потому что старые BMW, ну, на них есть всегда покупатели, любое время года. Едем к самому Синему морю, нью это город, который расположен на побережье. И вот заодно покажем пейзажи окрестные. Тут часто бывают такие деревья согнутые, кривые, потому что их постоянно ветром прижимает, и они скривляются. Тут, в общем... Здесь красиво очень, в этих местах, на самом деле. А вот, видите, то, что я говорил, кривые деревья. Походу, корабельные сосны, не? Да, похоже на корабельные сосны. Вот это именно та часть Бельгии, где, э, ну, как бы, не очень густо земли. Поезжайте в сторону Брюсселя, в сторону Гента, там, куда голову не поверни, кругом поселки. Хотя здесь тоже, вон, с другой стороны, хутор. То есть Бельгия она реально очень густо заселена Дождь накрапывает Это не очень хорошо А хотя с другой стороны корч, что там париться У меня с собой ни диагностики, ни малыша Ничего нету Только глаза и руки Ну Как сегодня будет осмотр без толщиномера Классический Может быть беки радар Радар Может быть некий радар Ты плечешь за русский? По мало, По -мало. А я плечу за сербский Добрый. О! Это корова, которая молочная А это не... Видел есть великие коровы? Да Мясо культурист который Нет, он пришел за свиньи Это гибрид Мутант Мутант, да? Исто-мутант Он говорит за свиньи, знаешь да, да. За свиньи? Да-да Корова за свиньи правит? Да, да. Как у за свиньи? Корову за свинью правильно? Да, ага. Ха -ха -ха. да, с ним правильно, свиньи, на пши сходит на главы корова. Да? Че, корову и свиней гер делают. О! Домик стоит такой на отшибе. Вот, я же говорю, мы едем, нигде нету пустого места, кругом хутора, кругом деревни. Вообще бешеное Заселение тут А чего она самая маленькая А в ней 10 миллионов Жителей Как ты править за свинью корову? Не прав, но он там правит Кто? Корова Корова, свинья, свинья Как ты правишь свинью за корову? Микс Как микс? Микс Они Печкает, Да Катастрофа вот, поехали, руки Иса, как ты палишь так? Целое ведро у него стоит Пу направишь? Да? день Я говорю, полный наполняешь? Постоянно полный наполняю Доезжаем мы до нового порта. Это Нью Так и называется. Кстати, там рыбалка очень хорошая морская. Иса, поедем на рыбалку. Едем. Нет? Едем? Едем добрый. Ой, треска, знаешь, треска? Да. Можно поймать там, да, великая Иса, как добрый едет? Ой, посад? Супер! Супер! Нема, -автомат. автомат! Это баций! Что это такое? Э, то надо, то надо? Я два этих поставил, чтобы не воняло а, смотри, мало осталось 980 метров Вон, Круг, очки. Ну вот, последние метры остались Надеюсь, не будет долгих поисков 190-190 Она должна на путь быть 130 что то нету короче их на улице э, здесь не надо велосипедная дорожка Там Одразу прави Так а у нас же адрес есть Чесно пацан я... Только что курил уже. Mm, okay. Это у вас болезнь косовская курить. Вот это девчонка, хозяйка. Или mm -hmm. девушка хозяина. Посмотрим, поедем. Mm -hmm. 100%. кстати гольф тоже хороший у нее да. может спросим О, смотри в mm -hmm. россии есть там интересно среди флагов mm -hmm. Не, нету площадь фонтанчиков маленьких а там уже вот начинаются каналы и море тоже недалеко ну, если будет возможность покажем море на самом деле город очень красивый ньюпорт и он курорт и сюда приезжает летом очень много туристов Этот гольф хороший да? Эти гольфовые, наверное штук 20, я 20 продал да бензин, бензин видишь да, да. ну и что что за место интересно сюда приехать можно с семьей погулять такие красивые места смотри сад uh -huh. львы на Альберто Ресси с... А? Альберто С*** Почему С*** <смех> вот тут шлюзы, видите, кругом <смех> каналы. Вообще в Бельгии очень много каналов. Вот вот вот шлюз, например. Вся Бельгия в каналах. Огромное количество. ч замутило что ли? Убегает от Бежит, бежит. Давай, давай, давай, давай, давай. Я <смех> Сейчас ну, ошиблась она, вон она. Смотри, там, может быть, что он боится от нас? не no. за что будет? За что будет. No. Вот тоже шлюзы, везде шлюзы, везде каналы, oh, везде. Посмотри, где это уголь. Думали, потеряли уже, не? Вот она. Догнали, короче, опять осмотр с будет. Эй, мы уже километров опять проехали, если не больше. Куда нас ведет? Может, какой-нибудь там хостел, нас хочет привести и пытать, резать на куски. Я знаю, что он болит. А? И быстро ездит, да? 80 постоянно. О, смотри, какой корч стоит. Ух ты! Что тачки здесь? Корвет. Вот она машина стоит а, а, смотри, Короче, это гаражист Грузил ягод, первый хозяин Так, это полировка Это не полировка, это лак Облез это, это, это, кстати, машина Вроде как неплохая Машина мне нравится Уже Это бывает редко Дубль? Один. ключ. Это меня. Так. Иса, давай поработаем. Давай поработаем. Не дам. Ну, самошпа. Не централ. Так, уже косяк. Централка. о о какой обсидел. но это у них болезнь такая. Подожди, подожди. не торопись, не торопись. Не надо палить. Подожди. Потолок перешивать полностью надо. Сам депо. Гараж, вуфьев депо до гараж. И сань, не торопись, Никогда не торопись заводить. Зачем ты заводишь? заводишь. Посмотрим масло, <сорвать> посмотрим пулью, все. <сорвать> что? Что соплятая? <сорвать> <сапальто>? Почему? Соплятая. Почему? Потряс клюсом. Подожди, подожди, не торопись. О, вот это другой разговор. Видишь масло? Масло нормальное. Видишь, ты уже понял, что масло хорошо у ней. Не заводилась машина. Все, эти нюансы, важно, сань, надо проверять всегда. Полаку, полаку. Не торопись. Ули. Ули, доски, ули. сама на Альмань, смотри, а там, там целый лужи масла, короче, О -о -о. внизу. А, ну, давай заводи. Не ты у тебя. Вот тут прямо видишь, что творится куратор Абс. Горит, да? Исан, давай газани Давай газ, а не? А? Давай, газ. Сколько мотор работает? Вот Вот так. 20 фунтов. 20 Короче, он говорит 500 евро окончательно. Задняя цена 500 евро, говорит. А тут все нормально. Даже сухой редуктор удивительно. <плодисменты> мотор очень хорошо работает. Конечно, он трактор, ну что поделаешь Вон то масло пугает меня, честно говоря. Говорится, поменял прокладку картерную и больше масла не льется. И тут ничего непонятно. Так, здесь у нас что? Печаль, печальная. Зеркало там ни моё шед на там сломано я было так не битая машина это хорошо уже а? снимай, том, что вы дамкрат не нет нет какой дамкрат чё блокад за за антиволь антиволь да да да за скоростной рычаг Так, это надо новую искать. Так, здесь как ржавчина. Ну, хочет поменять. Что? Да я ясно. Да-да, это я знаю. Это, ну это легко, если это не проблема. Не проблема это. Снять, перешить. Контентный приезжай фаршанжек. Да, наиболее За кожу, да? Если знаете, что. Да, будет за меню за жизнь, А? Не, мотор у нее очень хороший. Кондиционера нету. Все, надо проверять. Сейчас попробуем. Так, машину не глушим всегда. Вот. Оставьте, пусть тарахтит Кузов не будем мерить, не будем проверять, Зачем это, это понты АБС, говорит, это все понятно. Сказать, датчик какой-то. Ну, и, если блок, даже блок поменяй, ничего страшного. Так, теперь смотрим а, задние амартиаторы. Сначала передний, то есть кто задний. Не, передний, хорошийся. Добрый перед. Да. Не? Почему не? За что они? Не? Нет, зад, задние понятно. Задних аморов вообще нету, считай <смех> Но ну, это мелочь, в принципе Куда нормальный, на удивление Кстати Немо, дырка Коррозия, коррозия Старая кола, старая Если он одна 35 то стоит, масштаб Рассказать. Не-не-не не дам, У дам. Нема шанса, да. Проверим. Во всякий случай. Конечно, не бандитка, но? А? Почти бандитка. Так, потолок полностью перешивать. А интересно, получится вытащить его. Без снятия заднего стекла. Или придется вырезать все-таки. Так, что у нас здесь? Солинблоки, коррозия, зельф, зельф драгин и глушитель ржавый. Европейского сертификата нету. Здесь тоже больше ничего нет. Машина, эти, не греется. Сейчас сейчас подождем, пока сработает вентилятор. И можно успокоиться по этому поводу. О, даже зеркала электрические. Так, не ну тут все нормально. Пороги не люй. Ну, задних аморов вообще нету. Алло. Давай, давайте. Исай, еще сделай. Все, давай, если я понял, время не будет. Срабай. Что он сказал? C'est un contrast. Vous avez Caput. Complet. On a la possibilité. Bon. Beste bon. prix. Beste prix. C'est un yeah. cash. Non pas. Sinon, c'est pas le peine. Il y a beaucoup de... beaucoup de money. Money, money, money. Et ta... il a un projet. Sinon, comme ça, c'est pas le peine. 400 евро опять. Lesser price. Каж 400 ты ченишь ты понёшь ты Не могу взять, не могу взять. Tenner price. Камбьен? 400, 40, uh, ah, nice. 400. 400. 400. 400. 400. 400. 400 он даст за 30 Слушайте на меня зато он платит паркинг сюда да ставить что ты местишь что за 30 на косло 20 евродишь максимум 20 евро даже шлепу что возник working Чотку там масло нальет интересно Говоришь, что там была прокладка картера, пробитая Ну как, пропускала Поменял yeah, there, there. Люк даже есть yeah, Она еще и едет <laughs> Старый трактор, но нормально едет он Сцепление хорошее, мягкое давай, конечно, требует вложений Уперлись 450 Да, не, она крутит нормально 6 цилиндров Немало баба хлопота Купила поросяги Причи за сербский За что не возьмешь? Кола! Как не возьмешь? Надо возьмешь 400. 400. Сколько получается на рубли? Получается 30 тысяч, да? Это мой обхват. Паспорт. Паспорт. Никогда не забывайте об этом. Пусть покажет паспорт. Понять, что она кошелек, не то самое. Вот такие вот контракты. В Бельгии заполняют. Я однажды, знаете, на чем задел контракт? На конверте. На порванном конверте контракт. Окей. Сейчас я снимаю. Сейчас я снимаю. Мой. Мой. Мой. Мой. Мой. Само? Tomorrow... So yeah. yeah, yeah. so so to tomorrow. Tomorrow. Yeah. Yeah. And uh, the money? Он не платит money. Си си, митан, си. Спиржой что Они не умеют на личку У нее хотелось деньги забрать изо рта. Куда едешь ты? Салауэй. Шлифует. А я. Короче, вот она, беха. За 30 тысяч рублей. Нормальная тема, не? Добровозят. Як новый. Як новый. Мотор, да. Э, мотор, да. Вот он... Супер. Малютка. Вот она стоит. Как идеально сделано. Ошалеть Смотрите на это чудо только что недавно перекрасили её. сумасшедшая работа смотрите как сделано все единственный косяк наверное, на всей машине перекрашено вообще улетно да это конечно уровень вот так вот если мы отреставрируем нашу е-36 можно будет за 5 тысяч ее продать смотрите какая работа смотрите какой салон свежая машина очень свежая, ключи даже внутри есть купешка стоит мерц. Тут... вот еще одна малютка да, тут у них Походу коллекционные машины продаются. Весь смарт затесался не в тему, а этот... Кетхель, как он называется? Кетхель, по-моему. Или ситроен Да, ситроен же это. Такой прикольный жучок. Порточки так открываются, прикольно у нее походу. двое складывается. Да, это, конечно, раритет. Это реально антиквариат Как видит? Супер волна. Супер. И сцепление хорошее, да? Вот там до Авде 100 километров. 100 километров. Надо надо водить. Ты ч ⁇ мою машину портил? Я? Так. Он не видится. у меня шанс? Шанс. Что, шанс? Сюда портит Эй, так не разговаривай Так вот, ребят Купили наконец-то мы Бэху Сколько проект просил, BMW, BMW, BMW Вот Короче, без лишних слов В гараже продолжим, всем всего доброго Пока